Цепи, цепи, цепи, цепи, цепи, кованы, закуйте нас, дринг. Всем привет, кисы и коты, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы смотрим видео под названием "Решилась на операцию, чтобы стать аниме-персонажем». Кошмар какой. Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Первые 10 тысяч человек, которые успеют поставить лайк за 3 секунды, вам будет вести всю неделю. Итак, считаем. Три, два, один, ноль. Все те, кто поставил лайки, удачи отправляется к вам. Но ну, а мы начинаем смотреть на операцию. Аниме персонаж. Я лежала на операционном столе в гараже, пропавшем плесенью. Может быть, Мормальное еще можно Нормальное место для операции. Но я так долго к этому шла. Нет, я должна стать красоткой из аниме. Хирург поднес маску с наркозом. Оставалось вдохнуть и проснуться другим человеком с новым лицом. Все началось месяц назад, когда в наш класс перевели Криса. Крис, вот это красавчик, голубые глаза, Уа. челка. Он был Уа. похож на героя из аниме, но я сразу поняла, что мне ничего не светит. А я Круглая, низкая, да и двух слов А Какая разница, не могу ты выглядишь, главное харизма. Парня. И вдруг Крис, Ах, к своему месту, энергетика я тут же залилась краской. Он что, серьезно обратил внимание на такую, как я? Если это так, то у меня есть шанс общаться да с ним. Да, есть шанс Или даже... Все. Но как? Я сразу Ты же, же спросила совета у Стива, моего соседа по парте и единственного друга. По парте. Но Стив почему-то расстроился и пробубнил, что мне не стоит волноваться. Достаточно быть собой. Тоже вот. мне совет. Новенький Крис мигом сдружился со всеми крутыми парнями из класса. Они постоянно тусили все вместе, а я даже боялась к нему приблизиться. Только в конце недели после уроков он ненадолго задержался в классе. Это мой шанс. Я увидела сделаешь? красивую наклейку с аниме-девушкой у него на телефоне. <гас> Подошла к нему и спросила, что она означает. Крис... Тут же гордо ответил, что это эмблема клуба фанатов аниме, который он возглавляет. Вау! Я хотела продолжить разговор. Ну как Эльф тут Криса отликнули дружки даже из Даже не аниме, а Эльф убежал. такой, знаете. Я вышла следом. В коридоре эльф. меня ждал мой друг Стив, и но мы, эльф. как обычно, отправились вместе домой. Всю дорогу я не умолкала, но Мне о том, кажется, что вот они вот идеальная анимечка. пара. И тут мне пришла в По голову По-любому, Она, дикая она идея. ему нравится. Если По я буду прям похожа 200%. на аниме девочку с наклейки, то наверняка ему понравлюсь. Стив продолжал молчать. Стив Странно. в шоке просто. Обычно он разговаривает, но вдруг он влюбился. Неважно, как это жить. Крис, он поможет. В одном аниме магазине работает его приятель, и Стив договорится о скидке для меня. Класс! После школы я сразу помчалась туда, набрала кучу разных шмоток и специальную блестящую пудру. На следующий день все в классе недоуменно смотрели на меня. Несамое было неловко стоять посреди коридора в аниме наряде, но ведь все это ради Криса. Тут ко мне подошел и сам Крис. И что говорит? Я была обрадовалась, но он сказал, что прикид мне не подходит. В нем я выгляжу как пародия на его любимое аниме. Вокруг раздались смешки. Он прав, Сучий потрох, уродина. ты еще я смеешься? Я была что даже не вернулась в класс. Я пошла домой и включила аниме, чтобы да понять, что, что, что, ты что сделалось творишь? так. Но после этого стало еще больнее. Мультя... Бывает такое, когда ты просто помешалась на человеке, помешалась на все, что ему нравится. И пытаешься писаться, вписаться в его мир. Это ты должна тоже сделать, если тебе это хочется. Потом просто ты поймешь, что это все фигня полная и не стоит тебя, и не стоит твоего времени, и твоих стараний. И девочки были попозже. красотками, с идеальными фигурами, маленькими носиками и огромными глазами. Если бы я могла выглядеть, как они... То в я пошла умываться, и тут увидела в корзине рекламный флайер. Какой? Видимо, мама захватила его по дороге домой. На нем было показано, что при помощи специального скотча можно подкорректировать форму носа и глаз. Бинго! Я помчалась Боже, в магазин, а потом бралась. Я смеялся над твоим костюмом, учим, а ты хочешь для него операцию? Сделать? -красотки. Скотч жутко стягивал кожу. Я боялась, как бы он не отпал и украдкой трогала лицо. Мы столкнулись в коридоре со Стивом, но вместо Стив комплиментов уже в шоке. о том, как сильно я изменилась. Он ошарашенно спросил: что я с собой сделала. Отстань, Стив, ты ничего не понимаешь, ага. тоже мне друг. Начался урок физкультуры. Когда я появилась в зале, все ахнули, и Крис тут же подошел ко мне и даже предложил пробежаться вместе. Сработала. Как-то странно, на как И я старалась не выдать волнения. Но когда Крис пригласил меня на вечеринку через три недели, я чуть не упала. Недели ждать. Конечно, я сказала ему да. Мы сделали круг по залу, я взмокла, вот, тек даже по лицу. И, и тут, тут скотч. Крис странно на меня покосился. Да что не так? Оказалось, этот чертов скотч Отклеился а? и обвис Это был провал Я постаралась отвернуться и осторожно спросила Криса всилили ли его приглашение Дурочка. Но он только ухмыльнулся и нагло заявил Что теперь пригласит меня, если только я сделаю Пластическую операцию Да что? Я уверен, что это мне не поможет И демонстративно ушел Фу, Я была врачей Дома я закрылась в своей комнате И боялась даже Гадкий. взглянуть в зеркало На свое уродливое лицо Вдруг раздался стук в дверь. и кинулась открывать. Вдруг это Крис пришел ага, извиниться. Пришел, конечно. конечно Какая я наивная. На пороге стоял лишь Стив с цветами в руках. Он стал твердить, что я красивая. и Это разозлило меня еще больше. Я страшная. А тебе ага. надо к врачу. Проверить зрение. Он хотел сказать что-то еще, но в порыве слова я захлопнула дверь. Я отключила телефон и сутками смотрела аниме Все время я думала о Крисе Он мне снился Я даже просыпалась от того, что кричу его имя Похоже, я одержима им или заболела Скоро Да, да, да, это так и новое видео. Героини шоу была тетка, сделавшая себе десяток операций И стала похожа на монстра Да уж, бывают же люди Ага. Стоп. так как ведь, это видео наверное, называется? можно сделать из себя кого угодно И даже аниме персонажа и тут меня всерьез захватил. Зачем мысль о операции? Человек должен полюбить тебя не за внешность. Внешность-то, да, конечно, хорошо, но это всего лишь внешность. Он должен полюбить тебя полностью. Если он любит только твою внешность, как он полюбит все твои недостатки, привычки дурацкие, какие-то вот такие, знаете, бесячие моменты сразу вспомнила последние слова криса до вечеринки две недели я успею и тогда крис мой на следующий же день я кинулась обзванивать клиники но никто не брался оперировать меня из-за возраста но нет я просто так не сдамся я полезла в darknet тут точно можно найти все и наткнулась на сайт одного врача он работал нелегально я и отличный вариант подходит там в Бук клиниках сотворятся кое-как шмар. Меня, но это стоило а тут... 500 баксов. И вообще. мне взять такие деньги? Я помнила, что В магазине, норм. где я закупалась шмотками, висело объявление. Срочно требуется аниматор. Я помчалась туда. Но там, там уже дежурила целая толпа малолеток, мечтающих заполучить это местечко. Еще бы это легкие деньги. Мне не оставалось ничего другого, как позвонить Стиву. Лавкой же заправлял его знакомый. Я собрала oh. ему, что мне нужны деньги на крутые туфли в стиле аниме. Стив молча выслушал и сухо сказал, что поможет. Но только если на тусовку я пойду с ним, а не с Крисом. Я чуть не поперхнулась. Мы же друзья. Но делать было нечего. И я согласилась. Через час я в аниме-магазине уже натягивала на себя костюм Тотора, одного из пультовых героев аниме. Если раздавать листовки по 12 О, часов в день, за без проблем соберу нужную сумму. Ведьмаку. Но уже через час на улице я была готова сдаться. В костюме было очень жарко, к тому же у меня не взяли ни одной листовки. В портале от магазина я наткнулась на ярмарку. Тут дело сразу пошло. Листовки расхватывали на перебой. но вдруг мне кто-то постучал по плечу. Я обернулась, передо мной стоял огромный верзила в таком же костюме Тотара. Он заявил, что это его территория. А мне лучше убраться. не одной то -то. Тут между нами завязалась драка. Мы валялись по земле, лоптали барахтаясь в этих костюмах, пока на шум не прибежал наш шеф. Я думала, он накажет этого мерзавца, но он просто вышвырнул меня, не заплатив ни цента. Блин. Я брела домой, размазывая пот и грязь по лицу. И где мне заработать деньги на операцию? Все кончено. Придя домой, я на автомате полезла в шкаф за чистой одеждой. И тут на меня вывалились анимешные шмотки из магазина, откуда меня с позором выгнали». Меня затрясло от ненависти к шефу Я отпахала рабочий день в дебильном костюме И он даже Самый знал... прикол, что тот пацан, ради которого она это все делает Он даже не, вообще не знает всех ее усилий Ему вообще просто плевать, что она там делает Как она там делает Ему без разницы, он там живет своей жизнью А она тут уже вся извелась просто Что же делать? Времени мало, да расслабиться, а мне деньги на операцию. И тут я вспомнила, что когда переодевалась он закрывал кассу, и в ней было полно денег. Но это уже перебор. Кажется, у меня созрел план. И в этот момент позвонил Стив. Как раз вовремя. Я выложила ему все. Мне в чертовом магазине не заплатили. А значит, ему не видать вечеринки со мной. Если только он не поможет мне в ограблении. Капец. Стив пришел в ужас и попытался меня отговорить. Тогда я назвала его трусом и бросила трубку. Красавчик Крис... Точно бы не повел себя так. А ну ладно. Вот так бы сама себя повел. Я нашла в гараже за вечером отправилась к магазину. Дождавшись, когда шеф запрет дверь, я нацепила маску злодея аниме Сисио Макота и подкралась к окну. И тут кто-то взял меня за плечо. От страха я обомлела. За спиной стоял Стив. Он отобрал у меня лом, сказав, что на звон стекла сбежится вся округа и протянул ключи. Ему удалось стащить их у своего дружка. Ого, Стив! Да Пипец. ты решил помочь мне? Мы быстро вошли в магазин, я схватила Чистила деньги из и мы этой посадят, блин. Спустя полчаса мы возвращались домой через парк. И я была так счастлива. На радостях я даже выпалила Стиву, что теперь мне хватит на операцию. Я буду настоящей аниме-девчонкой. И он сейчас ты такой, что? И сказал, что все понял. Я использовала его. Так и После есть. После этого Стив развернулся и быстро ушел домой. На секунду я задумалась, правильно ли я поступила со Стивом. Но попыталась отогнать все эти мысли. Скоро мои старания оценит Крис. И я точно больше не буду переживать. На следующий день я была у хирурга. Я выдохнула и вошла в гараж, где должна была пройти моя операция. Ужас, ну и дыра. Надеюсь, я тут не заражусь чем-нибудь. Да, Но ты тут помреть можешь. С походила на инструмент для пыток. Я Мамочка. Крыса такую скинул. Неужели я делаю это только ради того, чтобы Боже, спасите кто-нибудь ее. Я не могу. В последнюю секунду подумала я. Вдруг раздался грохот. О, слава богу. Это был Стив. Он закричал, чтобы хирург отошел от меня. И что он Бам. сейчас вызовет копов. И буквально на руках вытащил меня из этого гаража. Я женщина. сопротивлялась, но тут Стив достал из кармана телефон. Что это еще за бред? Но тут я увидела, как на свежем видео Крис потешался над моими фотками в костюмах аниме перед дружками. Говорил, что я достала его, постоянно пытаясь стать анимешкой, но я лишь уродка. Внутри меня что-то оборвалось. Вот Боже, все это время он лишь глумился надо мной, а я чуть было не изуродовала себя. Но тут из темноты выбежали копы и надели на Стива наручники. Хозяин аниме-магазина узнал его на записях с камеры, и Стива выследили. Нет, стойте! Стив, теперь ты тоже. Стива уходит и поняла. Женщина, он все давай делал Ради меня. Но сейчас из-за меня его заберут в полицию. И она и крикнула полицейским, что это я заставила Стива. После этого нас вместе повезли в участок. Я очень боялась, что нас посадят в тюрьму, но так как мы несовершеннолетние, нам в итоге дали месяц исправительных работ. Вам очень В первый повезло. же день мы таскали мешки с мусором, но даже это Стив изблизит. старался помогать мне. Под конец дня пошел дождь, и мы обессиленные ждали автобус. Это выглядело один в один, как кадр из Тотера. Я хотела сказать это Стиву, но он неожиданно повернулся ко мне О и поцеловал Ой, как какой хороший! И вдруг, несмотря на мой внешний вид, я почувствовала себя самой счастливой на свете. И поняла, что все это время рядом был человек да. Который ценил и принимал меня Такой, какая я есть Я заплакала от счастья В этот момент приехал автобус Классный автобус видео? Короче, иногда лайк. Ты не видишь своего счастья у себя под носом И пока ты не разобьешь этот нос Об кого-нибудь другого Ты не заметишь своего счастья вот Такие мы люди странные вот такое у нас сегодня было видео, ребята, я надеюсь, вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, я вас очень люблю, целую, пока!